Ребят, это моё вам поздравление с Новым Годом. С Новым роком, С Новым Годиной. Блин, их один, Короче, играем в флагу Инк. Потому что, ну, я... Ну, игрушка довольно-таки старая на комп, если считать, то у неё даже графика не очень новая такая, не молодая. Ну, я бы так сказать её назвал бы. Вот так. Два. О, а телеграм-то обновился. Обновился. А ничего остального не обновилось. Лайки like не обновился. Свитмит не обновился. Ну, пофиг вот. Лайки. Like. Посмотрю, что-то. Первая игра за этот год, а это Plug -in. В смысле, вчера я ее записывал. Ну, Мол... точнее, да, вчера я с вами записывал ее. Сегодня я ее записывал. Оксан, поэтому... Так, одиночная игра. Ну, эм... играть... Я не знаю, бактерия, бактерия, продолжить я. А Первый срок нет, эм... Продолжить я... Ну, сложный я. Ой, блин. Да не, назад. Назад. Назад. Бактерия... Ага, назад. Так. Так, так, так, так, так, так, так блин. Назад. Загрузить игру. Вот. Сложная бактерия. Загрузить эту игру. pax 12, Угу, играем в заражены 8 миллиардов Блин, не 8 7 пак с 12 пациентар надзором передачи нужно качать было вот эти вот эту линию вверх точнее передачи по крови Это... нет животные не у всех есть птицы можно было птиц мы дружинами что... качать Ну, а тут нужно, чтобы четыре очка было. Тут нужно, чтобы четыре очка, а, очка а откаты в стоит четыре очка. Австралия лидирует. Австралия, аааа, Австралии изобрело так И Эта страна избрала лекарства. Планирую сейчас на всех вылечить. С Австралии в Испании. 25%. Я в нас на пути уже был очень сильно чинерчик. Не могу. Так, сейчас. Сочи бактерия. А, блин, я зара. тачку ДНК и эстрад 15, 26, 189, так ну ладно, да. не, не, не. нет это болячек, но она жить просто так не уйдет никуда. Довид, он тоже просто так не ушел. Я болел, рячка так менее так пересборка динка пойди на 26 но у меня 26 очков динка нету кстати у меня нету столько и очков динка нет я гнил Ребят, ну я не знаю, это сложный уровень сложности, что хотите. Поражение пак 12 была реликвитирована. Ну, не ну Как ни странно это выдело, но начиналось вот так нормально. В стране России началось. И все. Ладно, хорошо, ребят, давайте. Давайте. До скорых встреч. Увидимся с вами в в сериях Flag Inc. Flag Inc. Пока-пока. Заболяшку будем играть. Наверное, пока это.